Здравствуйте! Если у вас существуют проблемы с долгами, с коллекторами, с приставами, досмотрите это видео. Меня зовут Сергей Подоляк, вы на канале Успешный банкрот. На нашем канале вы увидите интервью с людьми, которые изменили свою жизнь, пройдя официальную процедуру списания, советы по правильному общению с коллекторами и приставами, обучающие видео по самостоятельному запуску процедуры банкротства и многое другое. Если вы подпишитесь на наш канал, то вы получаете консультацию юриста совершенно бесплатно. Переходите на наш сайт, ссылка на экране. Вся информация конфиденциальна. Всем пока. Здравствуйте! Я вас приветствую на канале Здоровое питание для похудения. В этом ролике я расскажу, как приготовить овсяное печенье без муки, яиц и масла. Такое печенье можно есть с удовольствием тем, кто худеет и кто придерживается правильного питания. Иногда хочется какой-нибудь вкусняшки. А это печенье как раз то, что надо. Всего 167 килокалорий на 100 грамм веса. Это овсяное печенье готовится без муки, яиц и масла. Что для этого понадобится? Овсяная крупа не быстрого приготовления. 350 грамм кефир 2 стакана, яблоки или груши 2 штуки, изюм или курага 20 грамм корица и 1-2 столовые ложки меда. Приготовление. Смешать овсянку с кефиром, чтобы получилась кашка, но не жидкая. Оставить на полчаса. Затем добавить тертые яблоки или груши, корицу, изюм или курагу и мед. Все хорошенько перемешать. Выкладывать с смоченными руками на противень с пекарской бумагой. Выпекать в духовке при температуре. 200 градусов цельсия 20-30 минут на этом все приятного аппетита подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии и делитесь с друзьями всего хорошего